don't press that button. Брат. Твою абсолютно. Да. Да. Пацан К успех ушел. Не получилось, не фартануло. I'm gay okay. Объект 248. Премиумный тяжелый танк за Советский Союз на четвертом ранге. Недавний пор в игре и уже понерфенный. Доступен он как награда за Батл Пасс. Кстати, у вас есть еще две недели, чтобы его приобрести. А стоит ли его приобретать или нет, мы с вами сейчас и узнаем. Ну а те, кто посмотрит ролик после того, как тема нынешнего battle Pass а перестанет быть актуальной, все равно будет не лишним узнать несколько нюансов о данном агрегате. Всем привет, ребята! На связи вновь рядом. И сегодня у нас на лобном месте... ИС. Да что ты говоришь, моя хорошая? Да-да, как бы вас не вводила в заблуждение сама аббревиатура объект, это самый простой корпус танка ИС со 100-мм пушкой С-34. В самом начале, когда мы только смогли узнать об объекте как о главной новинке АК награде за Battle Bass, улитки дали ему Б-63, и радости моей не было предела. Я уже спал и видел, как объект занимает свой законный слот на Берри 6.3 вместо того же ИСа 44 года. Но у улиток были на него совсем другие планы. Как итог, повышение боевого рейтинга до 6.7. И естественно, конечно же, именно в тот день, когда я его и получил. Ох уж эта скользкая улитка. Фрустрированный из говном номера, я побежал смотреть, что же там есть у советов на BR67 и пришел к одному очень интересному и забавному выводу. Здесь, думаю, все-таки стоит сделать некий дисклеймер, дабы я не был послан нахер непосредственно под этим же роликом. А в чем же суть твоего негодования, спросите вы? А в том, что некоторые блогеры, увидев перезарядку объекта, осмелились сказать, что он имба, и повышение боевого рейтинга здесь, ну не совсем безосновательно. Ну что ж, давайте сравним объект с его непосредственным визави Тиграм 2 Хенши. А, как видите, результат у нас на лице. Вы не подумайте, что я хочу сказать, якобы объект теперь каловый и совсем неиграбельный. Вовсе нет, он будет играться, ну, примерно, как тот же самый Тигр 2 Хэншель, ну, может быть, немножечко похуже. Просто сама суть нерфа, как по мне, скрывается совсем в другом. И вы, конечно же, можете предположить, что у Адама просто свистит фляга, и он ищет какую-то ересь, вводя своего зрителя в заблуждение, приводя какие-то освенные доказательства своей теории. Ну уж извините, к сожалению, Булаников не оставил никаких улик. Но... Но, проведя невероятно сложные и тщательные исследования советской ветки развития, я насчитал 6 единиц техники с БР-6,3, 2 из которых премиум. И, как вы понимаете, имея 6 танков, можно собрать ну 2 неплохих играбельных сетапа на БР-6,3. А потом я начал считать технику с бр 6 И 7. И что же я там обнаружил? Наш, теперь уже э, находящийся на БР-6,7 объект, всеми, кому не лень пробиваемая су 254 и Т-44 с пробитием 164 мм на каморников на БР-6,7. И уже сейчас можно предположить, чем именно оперировал отдел баланса. Зачем им седьмой по счету танк на БР-6,3 и третий премиумный, если его можно просто впихнуть на 6,7, где вообще нет никаких прем танков. Из чего можем сделать вывод, что объект просто оказался не в том месте и не в то время. И БР ему подняли лишь ради благосостояния советского БР-6,7. -а Ведь сетап 7.0 есть. Есть. Сетап 6,3 есть? Есть. А сетапа 6,7 нет. Непорядок, подумала улитка и решила сделать козлом отпущения именно объекта. Дабы тем людям, которые приобрели себе боевой пропуск за 2000 голды ради объекта, жизнь медом не казалась, и заодно немного подрихтовали советский 6,7. Приведу самый простой и наглядный пример абсурдности баланса. Из 2044 -го года отличается от простого ИСа только усиленным ВЛД и крупнокалиберным пулеметом на башне. Соответственно, улитка дала второму ИСУ 44 -го года B63, а простому ИСУ теперь уже после последнего патча B60. Это значит, что усиленный VLD и пулемет послужили причиной сделать разницу между двумя ИСАМИ H2BR. -а. Напомню вам, что ис 2 был до недавнего времени на R57. Так что же у нас выходит в итоге? Корпус, танка пусть даже теперь БР-6,0 и пушка с характеристиками БР-6,7, но вчастую проигрывающая почти по всем аспектам своим противникам. И где же здесь вы видите БР-6,7? И это я еще не учел игру в топе списка, где Тигра-2 играет против каких-нибудь АТ-485 с пробитием в среднем 140 мм, а Объект 48 против Пантер с пробитием по 200, имея броню хуже, чем у того же Тигра-2Х. Вот это примерно то, как я вижу ситуацию вокруг Нерфа 248 объекта. Если у вас есть какая-то другая теория, то вы, естественно, можете написать ее в комментариях, мы все с вами обмозгуем и обсудим. Ну а теперь вкратце по самой технике. Как я уже сказал ранее, полностью идентичный корпус, как и второго ИСа, который вообще не пригоден для игры на БР-6.7. Гипер, гипер советский минус 3 галса УВН, привет всем бордюрчикам в игре. Плохой пород башни всего лишь 10 градусов в секунду. И что очень важно, отзеркаленная башня. Это значит, что наводчик в этом танке сидит именно слева от вас как, например, у тех же американцев. Что для советской техники в War Thunder, кстати, даже может быть, если не единственный, то как минимум один из редчайших случаев. Ну а к самой пушке вообще никаких претензий, пробивная, ваншотная и, соотносительно других весов, расстрельная. Единственное, чего иногда не хватает, это, конечно же, крупнокалиберный пулемет, хотя бы для какой-то эфемерной иллюзии защиты от бобриков. Брать его или нет, решать, конечно же, все-таки вам. Так как бы премиумный и будет стоить вам всего лишь 2000 голды, естественно, если вы достигнете 75 уровень battle Пасса. Лично я его хотел, я его приобрел и ни разу об этом не жалею, даже несмотря на его незаслуженный нерв. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь это именно то, из-за чего и ради чего я делаю ролики. Заранее благодарю и до скорых встреч, камерады!